Всем привет, с вами 1500 500 и Лавра-2002. Сегодня мы будем продолжать игру "Королевство". Как сказал, Славой, Лаврой. Лавра, погнали. А я, мы с ней зарегулили, ну я зарегулился заново и предложил ей со мной снимать это видео. Да блин, что ты лагаешь так и сейчас мы пошли от Николи к рыбаку Джону или как там его Джой что ли блин как то лагает так и блин мне брат дверь ломает мне дверь ломает брат вообще жесть ладно я блин завис О, к этому идем Гитлеров. Гитлеру Сейчас короче кого сдаст. Завершить. О, о, а, а, я обоссался чуть не обоссался. Так, сейчас нам надо убить 6 браконьеров. Тоже вот этих бомжа вообще за бест ну вообще что-то там что у нас что он делает вообще тут он вообще попал под съемку вообще капец не повезло ему ой я ржачно сейчас буду сейчас будет очень ржачно. блин я снимаю о, во, все клево. Давай рвем его. Лара, посмотри, в общем, чат. Там два чела нарисовано. Он сейчас такой напишет. Привет, мама. О, не. <смех> не, пока что ничего то не пишет. Что-то он пока что не хочет. Видимо, мамы у него нету. М -м Я думал, ты сейчас скажешь привет, мама. <связать> а ч ⁇ реально я думал, он так скажет. Ну, Лава, кстати, поздоровайся У нее, кстати, микрофон на нету. Поэтому она молчит. Ну, что так долго заряжать вообще? Мне еще троих браконьеров надо убить. О, Лава, ты там ничего не послал. О, все, красава. Написала хотя бы. Хотя бы что-нибудь написала вообще. Вообще огонь. Лара, преле, посмотри, что там творится в чате. Там пока что нету беспредела. Я думаю. Не, все еще не ответил. Я думал, сейчас ответит. Сейчас я думаю, сейчас она ответит. Привет, мама. Да чего, я бы снул, бы прицепился так. Как-то не так-то понятно. Ну, я убил бы второго, четвертого... Я не смотрел, кого я убил, проходея. Так что, сори, зрители. О, блин, залагала. Вот это не в тему сейчас. Вот сейчас не в тему, правильно, залагала. О, как лагает-то немного. да, они тебя сейчас изобьют. Вообще нас. Так, с... что нам вообще надо? А, мо... мне уже мне уже сдавать. Надо квест. О, пошли сдадим квест Рыбаку Джой. Так, он нам дает зелия, атаки и опыта немного. Берем следующее дело и, и мочим четырех черепах. И собираем с них мясо, которое нам надо для задания. Видимо, он жене хочет пожгать, приготовить из его мясо. Кто так подумал, ставь лайк. Москва и черепашка. Настоящая няшка. Моска и черепашка. О, все, клево молодец, черепаха. Давай и хотела уже. Вот это, с которой черепаха, и я дерусь, это мой знаком. Это моя знакомая черепаха. Ей в этой серии захотелось умереть. Нифига, как время летит. Я уже пять минут долблю. Как-то не тупо, да, зрители? 6 даже. Сдохни, Галиле, черепаха-то Черепаха-ниндзя, На, сдохни. What the fuck? Не, ну это вы видели? Я сдох. Я умер. Меня убила какая-то черепаха. Представляете? Это вообще как-то... Это вообще как-то гарима. Кстати, в прошлой серии я не показал вам, что боты умеют говорить. Так вот они. Это боты, секвард, балбес, балбес, бывалый, это боты. Они умеют говорить, как видите. Ну нифига себе тут эти... Трупов. Вообще два, два лучника, трупы. Что за беспредел творится на этом сервере что за беспредельчики ладно лаура тебя черепахи убили это правда это правда что у тебя черепахи меня убили черепахи. Это очень плохо. Я вот сейчас мыщу этой черепахи, которая меня убила. Давайте мы ее зарежем. Молодец, хорошая черепаха. В следующий раз не будешь меня мочить. Итак, это наша последняя жертва. Кстати, возможно, я буду миссии снимать только. По миссиям. Миссии. Ну, буду снимать. Не по две там миссии, не по три, только по одной. Вообще. Вообще, я сделал исключение, я сделал две миссии. Одного. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. Лаура зарегистрируется, ставим ей лайки, подписываемся тоже. И ее сейчас убьют. И на этой печальной ноте я закончу видео, когда ее убьют. Я Однозначно сейчас закончу видео, когда ее убьют. Все, ее сейчас убьют. Ее сейчас убьют. Лаура. Да они тебя убили все-таки. Все, ничем не могу помочь так как, как как тебе помочь как тебе помочь а у меня светка нету к сожалению ладно давайте я сдам. сейчас я задам видео ой видео не буду я сдавать это видео я буду сдавать задание и получаем уже 50 серебра ладно Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся и всем пока. А, кстати, в следующей серии я буду это выполнять. Всем пока.